Всем привет дорогие друзья, с вами Ранди Влад, сегодня мы с вами поговорим на такую тему, что произойдет с твоим телом, если ты будешь подтягиваться на турнике каждый день, просто будешь идти на турник и делать его каждый день, каким ты станешь Ганнибалом, возможно вообще отречаешь, что произойдет в первую очередь своими силовыми показателями, с телом, как оно увеличится, ну и короче, каким ты станешь после этого, поехали! Давайте сразу перемещаться на турник. Вот у меня такой желтенький. Что будет с тобой, если ты будешь подтягиваться каждый день? Это будет очень сложно. Первые под ней у тебя будет болеть нереально сильно спина, трицепс. Ты просто будешь ходить как овощ. Но после этого с тобой случится дива, дивенная, которая просто, блин, свернет тебя с ума. Что-то видос про подтягивание. Я ни разу не подтягивался, так что вот специально для того, чтобы... Не был просто голословный видос Я тоже немножко Поподтягивался Короче, давай с тобой отталкиваться От такой сути, то, что ты подтягиваешься В 10 раз, всего 10 раз Что с тобой будет, если ты будешь приходить каждый день На турник и подтягиваться по 10 раз Через неделю Ты сможешь сделать всего 6 раз Как бы это странно ни было, ты сделаешь всего 6 раз Потому что ты подтягиваешься каждый день Не восстанавливаешься, это просто Будет ужасно для твоих мышц Но если ты сделаешь паузу После этого на неделю, то есть неделю подтягиваться каждый день по максимуму, паузу на неделю, то ты через неделю паузы сделаешь 12 раз. Но как по мне, ждать две недели, чтобы два раза увеличить, это как-то глимо. Поэтому как мы с тобой будем поступать? Сейчас тебе рассказываю секрет, я его уже рассказывал, но если ты его еще не знаешь, я тебе прямо сейчас его расскажу, как увеличить подтягивание. Если ты будешь приходить каждый день на турник, подтягиваться 50 от максимума, то есть 5 раз, в том случае, если ты 10 раз подтягиваешься, то через две недели ты сможешь делать 14 раз. Это оно так и работает, потому что половина, ты полностью не забиваешься, ты не уничтожаешь мышцы, ты наоборот их прокачиваешь, они становятся сильнее, поэтому если ты будешь приходить на турник делать половину от своего максимума, то ты через 2 недели сможешь сделать 4 раза, если ты подтягиваешься 10 раз. Если ты подтягиваешься 20, тебе будет тяжело сделать 30 за 2 недели, но 23 раза ты точно сделаешь. Разница между двадцаткой и десяткой Она колоссальная С десятки можно прогрессировать С двадцатки уже тяжелее Я вот вам сказал, что нужно подтягиваться По половине от максимума Но сколько подходов, как часто, сколько отдыхать Сейчас я вам все расскажу Короче, вы выходите на турник И делаете 50% от максимума В 4 подхода То есть, если у вас 10 раз рекорд То вы делаете 4 подхода По 5 повторений по 5 повторений всего лишь, да, возможно, это будет легко, но это будет 2 максимума, получается, за тренировку. Какой отдых между подходами, между повторениями на турнике? Отдых ровно, не больше, не меньше 90 секунд. Полторы минуты отдых. И то есть твоя тренировка займет в сумме, ну, минут 10, по факту. 10 минут в день, представь, 10 минут в день, и через 2 недели ты научился подтягиваться 14 раз. Как по мне, это кайф. Начинаю уже сегодня. Я снимаю такие видео не просто чтобы рассказать вам, не просто чтобы вы посмотрели, а для того чтобы вы встали с дивана, написали себе цель, то что вы будете подтягиваться и прямо уже с сегодняшнего дня. Если у вас есть турник дома, то вы начали заниматься подтягиванием, потому что если вы просто посмотрите это видео, то оно никак не повлияет на вашу жизнь. Но если вы посмотрите это видео, встанете и начнете подтягиваться. Вы красавчики, ловите от меня респект. Так что, начинайте уже сегодня. С вами был Ошар Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите самые офигенные комментарии. Всем добра и всем пока!